Многие думают, что муки родов выпали только на женскую долю, так ли это? Устраивайтесь поудобнее, об этом прямо сейчас. И да, подпишитесь на канал и обязательно поделитесь этим видео с друзьями. У людей, долгожителей по меркам животного мира, беременность длится целых 9 месяцев. Но оказывается, среди зверей немало есть видов, гораздо дольше вынашивающих потомство. Верблюды рождаются после 13 месяцев беременности. Зато после такого долгого пребывания в утробе матери, верблюжонок готов на своих ногах путешествовать с ней уже через пару часов. Почти так же долго длится беременность и у лошадей – 11 месяцев. Жеребенок, едва почувствовав возможность, покидает срево матери стремительно, в какие-то полчаса-час. Самка жирафа также разрешается от бремени быстро по их внешней неторопливости и не скажет, что такое возможно. Хотя сама беременность у них действительно не быстрая – 14-15 месяцев. Но главная особенность жирафьев родов в том, что рожает мама жирафа стоя. Новорожденный падает с высоты иногда больше двух метров. Учитывая, что рост при рождении составляет как раз те самые два метра, то падая, он пытается сразу встать на ноги. Поэтому большинство разрешений происходит вполне благополучно. Через 6-8 часов жирафчик уже бегает как взрослый. У самого крупного наземного млекопитающего, а мы говорим о слоне, конечно, и срок беременности огромный почти два года, точнее, около 22 месяцев, да и рожают слонихи довольно редко, один раз в 4-5 лет. И, конечно, такой ценный дар охраняет от опасностей все стадо. Рекорд же в длительности вынашивания потомства принадлежит вовсе не слонам и совсем не великанам, а самке броненосца. Не устаешь удивляться мудрости и чудесам природы. Когда самка испытывает тревогу или даже предчувствие какого-то непорядка, пневмустройства, недостаток питания, например, то беременность может временно замереть и родиться малыш-броненосец только через два года после зачатия. Примерно так же, в зависимости от сезона, ведут себя и барсучихи. Их беременность длится от 9 до 15 месяцев. Мало того, что внешность броненосцев весьма запоминающаяся, и того, что они научились регулировать сроки вынашивания, так есть еще кое-что странное. Если впервые однажды самка принесла девочку, то всю жизнь у нее будут рождаться исключительно девчонки – кенгуру. Здесь нас тоже ждет интересный сюрприз. Беременность самок кенгуру продолжается всего месяц с небольшим, а кенгуренок рождается совсем крохотным, с наперсток. Незрелый детеныш, слепой, даже не до конца сформированный, полупрозрачный. Самка вылизывает ему дорожку по шерсти. И его задача сразу после рождения самостоятельно доползти до сумки на животе у мамы, найти по каким-то одним ему ведомым координатам сосок и вцепиться в него. А уж там и система кондиционирования, и защита от всех опасностей, ну и молочко, конечно. Затем примерно 7 месяцев кенгуренок находится в сумке, причем первые 2-3 практически ее не покидает. Кстати, мама кенгуру сама решает, сокращая определенные мышцы, когда приоткрыть сумку, а когда плотно ее запереть, самыми тяжелыми и даже жестокими Нужно назвать род Гиен. Мочеполовой канал достаточно узок при большой длине. Поэтому первенец всегда ценой своей собственной жизни обеспечивает успешное разрешение для своих последующих собратьев и сестер. Сам при этом неизбежно погибает. Довольно часто гибнет и сама мать, так и не увидев своего нерожденного потомства. Можно сказать, что в среднем, в родах гибнет больше половины выводка. Именно такую цену назначил гиенам создатель ради продолжения своего, стоящей репутации рода. Жабы Суринама не хотят быть сначала головастиками и рождаются как полностью сформированные жабы. Новорожденные лягушата попадают в мир из дыр на спине их мамы. Сначала самка жабы откладывает яйца, Затем жаба-самец оплодотворяет их и кладет все на спину самки. Постепенно кожа растет и стягивается над яйцами, защищая их, пока те не вылупятся. Примерно через 7 дней жабы-дети извиваются из дыр в защитной коже. Самку серого зайца природа особенно приспособила, дала возможность перейти к следующей течке еще до того, как родились в последний раз уже зачатые. Иногда бывает даже так, что в одной части матки находятся почти спелые плоды, а в другой только-только начинают развиваться следующие эмбрионы. Таким образом, зайцы умудряются иметь 2-3 помета в год. Ну а на победу в номинации «Самые необычные роды» по праву претендуют. Правда, уже среди рыб – морские коньки. Это одно из древнейших существ на Земле. Живет более 13 миллионов лет и насчитывает более 300 видов. У них вынашивают потомство и рожают папы. Для размножения самка морского конька оставляет яйца с выводком в мешочке самца, где они и оплодотворяются. Иногда вместо этого яйца прикрепляются к хвосту самца. Примерно через 20 дней тот рожает более тысячи крошечных морских коньков. На этом все. Буду рад вашей подписке и искренним лайкам. Всего вам хорошего. Увидимся.